Привет, я Марат, руководитель компании Зашумим И сегодня хотел бы рассказать о максимальном варианте шумоизоляции дверей по варианту Dark Extreme На примере автомобиля Nissan X-Trail За мной Чуть не забыл? Пока мастер занимается разбором дверей, я немного расскажу вам о материалах, которые применяются в данной работе. Это виброизоляционный материал D2, э, шумоизоляционные материалы Skyline либо Integra, плюс э, антискриптный материал Bitasoft. Обезжирив поверхность для лучшей адгезии, мастер готовит необходимые материалы, после чего укладывает их внутрь двери, предварительно, конечно, сняв защитный слой. Нужно поработать валиком. Тщательно прикатав, клеим на него второй слой шумоизоляционного материала. А теперь сделаем дверь еще тише. Третий слой фиброизоляционного материала ComfortMAT D2. Заклеиваем все технологические отверстия. После укатки валиком, материал равномерно прилегает ко всей площади поверхности. Чтобы пластик не скрипел, клеим на него слой антискрипного материала Bitasoft. Осталось собрать, подсоединить все разъемы, и дверь готова надеюсь наше видео было вам полезно можно это сделать самому но лучше все же обратиться к специалистам ссылка в описании с вами был марат компания зашумим всех благ